Теперь воспользуемся данными, введенными в таблицу Организаций. Сначала откроем окно проекта. Во вкладке Заголовок в разделе Подписи мы рекомендуем заполнить поля с названием организации инвестора и заказчика строительства. Эти данные будут использованы при оформлении форм КС-2, КС-3 и КС-6А. Нажимаем в соответствующем поле кнопку Выбора. Открывается интересующая нас таблица и выбираем название организации инвестора. То же делаем и для заказчика строительства. Можно ограничиться только названием организации, если мы не планируем выпускать такой документ, как сводный сметный расчет. Следующий этап – регистрация договорных отношений. Откроем окно объектной сметы». Переходим во вкладку «Договоры». В таблице договоров создадим договор. Белый листок. Заполняем карточку договора. Звездочками обозначены обязательные для заполнения поля. Номер и дата договора. Заказчиком в договоре выбираю заказчика строительства, который был указан в окне проекта. Исполнители работ по договору. Принципиально важный момент. Сейчас мы говорим о реальном исполнителе работ, который непосредственно выполняет работы на объекте. Для такого исполнителя ставим флажок «Конечный исполнитель». Во вкладке «Стоимостные показатели» рекомендуется указать договорную стоимость.